Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, сегодня решил записать необычный видеоролик, таких роликов в принципе не было на канале еще из реальной жизни, то есть обычно я записываю игровые ролики в основном по вормиксу и так далее, и что-то пришло в голову записать мне новый видеоролик в новом формате типа блога, но это не блог, это скорее будет анбоксинг нового микрофона, который я купил. Я его еще не открывал, не смотрел. Проблема в том, то, что у меня сломались микрофоны на наушниках, на обоих. Наушники все рабочие, а микрофон сломан. Также вот у меня есть на вебке микрофон. но на вебке очень плохой микрофон, он работает все нормально с ним, но сам по себе микрофон не очень. И поэтому, поэтому я пошел в магазин, взял себе нормальный микрофон, хороший, качественный. Ну, можно и лучше взять, конечно, идею. но я, я все-таки не такой мажор, что не могу себе позволить самые-самые дорогие микрофоны. Поэтому взял среднего уровня качества микрофон. Вот его название. Я сейчас не знаю, как правильно прочитать его. Вы ну, видите, вот. Кураджи, Кораджи. Микрофон Кораджи. Я взял стоимость его 3,5 тысячи. И сейчас будет анбоксинг микрофона. Так, вот характеристики, можете посмотреть. USB капель в оплете. Это что очень, кстати, даже для меня Выход на наушники. Ну, маленький такой, как он называется, разъем этот джек или как он там называется. Ну, есть USB-вход, а есть Jack вот. По-моему, вход называется правильно. Вот. Цветовая индикация тоже прикольная поп-фильтр это мне очень нужно шумоподавление скажем будет два режима работы координарный и все это я не знаю что но я думаю потом. я в микрофонах мало что понимаю на самом деле теперь надо его открыть как-то каким-то образом сделать я пока не при не не понял но кажется я догадался уже, как это сделать вот здесь вот называемый скотч примотан и давайте его сейчас отодрем как Вот как-то мне это получилось сделать Вот, больше вроде бы я не вижу нигде Теперь надо как-то открыть Ага, во, открылись Во Супер, супер Вот бумажка к нему идет Ну я не знаю, тут на английском А нет, на русском все а, вот, тут а, написаны проблемы, решения и так далее Звук не передается на наушники, микрофон Прикольно сделали, чтобы не копаться Мне все на русском, кстати Все довольно, кстати, обычно на английском пишут Мне переводить не хочется Английский Я перевести, конечно, могу, но я не эксперт в этом Вот, инструкции еще к нему Идем по порядку, да Это я не знаю, что... это подставка для него Вы Посмотрите, подставка И она, кстати раздвигаются ножки нет вот так аккуратно чтобы ничего тут не, это, не уронить так ну я, я в одной руке снимаю а в другой пытаюсь что-то показать мне очень неудобно это сделать поэтому вот подставка как она раздвигается мне просто неудобно сейчас одной рукой вот. возьму сам микрофон уже вот он сам микрофон вот кнопочка, наверное, регулировки э, звука. Это, я так понимаю, на нуле. Вот видите? Либо он вообще выключен здесь. А это уже, видите, можно прибавить звука. А это, наверное, еще убавить даже можно или как. Но тут написано значок выключения. Сейчас у меня фокус э, не фокусирует почему-то. Вот видите? Короче, эта штука вставляется вот э, сюда. Он крепится и плюс еще. Вот, э, Такая вот, это не гайка, это что-то типа гайки, куда она вставляется, не знаю пока. Вот, дальше еще какая-то штука идет, наверное, она еще в высоту делается, по высоте как-то регулируется. И сам провод. Там провод, как можно заметить, да, я пока тут не вижу, не наблюдаю я, как мне говорили в инструкции, то есть там есть как переходник на 3,5 мм, там, по-моему, указано. такие вот, М -м. объяснить Вот такие вот, я имел виду. Но, к сожалению, что-то тут я не наблюдаю. Или, может, я ошибаюсь в чем-то? <сёртый> да, я в чем-то, наверное, ошибаюсь. Хотя, возможно, я и не ошибаюсь. <сёртый> вот. Но я тут, не на... я тут ничего не вижу. Естественно, я вижу какие-то тут наклейки или что-то. Все, вот я вытащил то, что я мы имеем. Все, сейчас я буду собирать его. То есть видно, что он нам хорошего качества микрофон, да. Не знаю насчет этого разъема. Но раз его нет, значит, я буду подключать через USB. Я надеюсь, провод длинный хватит. Вообще, на самом деле, не хотел я покупать микрофон, но пришлось, потому что все-таки. Ролики записывать надо, раз уж я вернулся на YouTube, я обещал вот, записывать ролики. Поэтому пришлось пожертвовать бюджетом и все себе хороший микрофон уже. Это, наверное, самый лучший будет из всех, что я покупал когда-либо. Я надеюсь. Так, вот я вставил его. В разъем и теперь увидите какой провод хороший качественный это хорошо и теперь я уже подключу его и наверное вы наверно увидите в моих роликах следующих качество звука уже ролик хочется закончить поэтому всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал на ядекс ставьте лайки увидимся в роликах на видосах